У человека должна быть совесть. Если у человека не будет совесть, он не сможет жить. А сейчас очень много живут в такому принципу, что мне наплевать. Вот поэтому мы дожили вот до, такого, до, до этого. 600 метров от деревни будут карьеры делать. Вокруг этого я не шполил. Кругом карьеры, лес весь вырублен. Только вот один этот бор остался. Больше нигде нету вокруг, не нибудь поля такого бора. Вот поэтому мы вот вышли на защиту этого нашего бора. Понимаете, это равносильно тому, что вот... Да, это наш дом, мы жи мы живем там. Это равносильно, что ко мне в квартиру кто-то пришел, да, и в моей прихожей, без моего разрешения, ну без согласия моего, так скажем, мне это нам это неприятно всем местным жителям, нагадил там, да, и ушел, посчитал, что это так нужно, ему это так выгодно. У нас со стороны Кондопоги карьер взрывает, со стороны Петрозаводска, где тулгуба, карьер каменный. За нашей за спиной, где деревня, железная дорога октябрьская вот эта проходит и у нас один единственный барок остался, вот этот Сунский, в пятистах метрах от нас буквально, у нас в Карелии после ледника брать песка негде. Имею, наталья леонидовна Так, говорить, да? Вот я хочу здесь как раз показать вам комиссия, которая будет, да, о. Можно вас? Я не вижу Наталью Леонидовну. Не, не а, показать вот именно нарушение а, части а, природоохраны. А, и, и в частности, вот тут завалена осина с краснокнижными, часть выбрана и типа перенесена на спасательные работы, а вот здесь это вместе с краснокнижным брошено, то есть ее спасать не надо, она пусть умирает. Вот, пойдемте, я вам покажу, чтобы это было не э, голословно, чтобы вы сами увидели. И люди могли сфотографировать, и я вам все покажу. Пойдемте. А, -а, -а. Да. а вот этот участок, это то, что они вырубили. Сейчас, уже. Вот, где мы сейчас уже. С вами? Вот, вот, вот я показала. Вот да, мы видим, тут леса Вот мы находимся да. здесь. Сейчас мы пройдем сюда, извините, недалеко. И я вам покажу э, вот типа э, осину с оставшимися таломами, которые уже умирают. После спасательных работ. Вымок много. Тут вот определение, что я террористская экстремистка. Вот битва за лес продолжается. Жители Суны против вырубки леса. Свой бор не, не сдают. Оставьте нам наш лес. Хорошо. Ты только не говори, не говори товарищам, что я здесь, в деревне. Пусть они меня на бору ищут. Прокуратура у них сидит. Они ищут меня. Поэтому пришлось схитрить. Приехающий следователь. Насчет сказал... этих самых. Но. Я не сказал, что ты здесь. А он может заехать. Петровна, ты закрывайся. Закрой, закройся. Я сейчас уйду. Но. Мне баню нужно. Наверное... Ну, уходи. Уходи. Нечего ему делать. А то неудобно шкататься. От... Наврали, значит. Здравствуйте. Зачем можешь? Не надо. Ты. Ой, я думал, нет. А вот глубоко уже тут эскаватор копал. А... Я сейчас, же эскаватор выкопал. Я сейчас за зацеплюсь его. Вот. Ты штурман что-то забыл о своей обязанности. Вс. Вправо рулял, влево руля. Ну, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, едь, видишь, как хорошо. О, уже и замерзла. Давно ли выехала? А теперь нас еще выгоняют отсюда. Говорят, старикам тут делать нечего, но мне чудак, чёрт. Я Федотову сказал, я говорю, вам только есть чего делать, а нам, конечно, что тут делать? Да. О, как бабуся чешет. На дорогу нам топчет. А бабушка у нас. Я говорю, что без скепинара бегаешь, да? За лето какую дорогу разместили. Ой. Тихонько, тихонько. Ты сама-то не спеши. А, держись, держись, держись. Вот здесь были во время войны землянки. Вот тут две и там дальше две. А вот здесь окопы, вот, тут, вот там окопы были. Вот это наш борт начинается. Да, и... Какая тут деловая древесина, я не понимаю. О! все, молодняк. А там что за ленты? Ой, а откуда там ленты-то появились? О, посмотри а, да это давно уже, висят. Да я ходил, не было. Не было, повесили. А, это... Поселение первобытных отгородили. А, ну вот. вот она. Вот на чего. Все, вот мы пришли. Мы пришли. Вот здесь. Все, вот здесь. Идите сюда. Мы пришли. Посиды они или нет, кто бы мне объяснил. Что то какая-то коряга лежит. Василий Юрьевич Нишатаев. Давайте, Василий Юрьевич. Кандидат биологических Я хочу сказать, наук по специальности 03 ботаника. «Ботаника». Преподаю в том числе лихинологию и охрану окружающей среды в двух университетах федеральных. Сразу объясняйте Санкт-Петербургским государственным. И в Санкт-Петербургском государственном лестехническом университете. Замечательно, мы с вами земляки. А что здесь? Вот это что, да? Здесь мы ничего не видим пока что. Вот лед я вижу. А они вот не видно. Где не видим? Вон они. Где, где что покажите. Вот ну, это что? видит он. Он не видит. Ты вот а, то а, вообще. Сидите, так, а почему он идет? Идет это? Ну не и надо, вы, вы не же ее нарушите идём, совсем, понимаете? Да, да, да, ну, давайте откроем. Давайте отковыряем так. так, ну это, это было вот да, здесь на этом дереве действительно были лежанники вот и это их перенесли за пределы. Вот этот... За, преди... да, Шутаев, за пределы... Да? Он дал первоначальное заключение, что можно так сделать. выпилить, перенести, и все будет хорошо. И, и на основании его решения, заключения... А... Не его заключения. Нет, не другого. моего заключения, а заключения скажу... Санкт-Петербургского государственного лес-технического университета. Вы да. делали и подпись. Я можно там... там я раска... Раска... Нет, раска... нельзя... вы, вы нельзя? неправильно а говорите, Вы Потому что неправильно говорите. Потому что это заключение было не мое личное. А Санкт-Петербургского государственного технического университета, Подпись который является... Подпись ректора стояла. Я скажу, Утверждаю. Я, скажу, и я вам покажу сейчас печать. А Подписи, внизу чья? моя подпись стояла. А. и разумеется, А кто выезжал? Сюда, как вы говорили? Я выезжал. Стоп, а -а -а -а. да, секунду. Да, да. Скажите, пожалуйста, вот это что, только на одном дереве? Это Нет, вешал? было там пять, по деревьев, или четыре дерева. Так. Вот, это все было перенесено. Это вот мы сейчас заходим так, за пределами институтной площади. Вот, значит, было на скольких деревьях, вы говорите, на четырех? Ой, то ли пять, то ли... 6, я точно сейчас не помню, но есть официальный документ. Есть официальный да, акт. Скажите, пожалуйста, что у нас с этими лишайниками? А, только одни были. говорят о том, что малая а проще, другие больше. Подождите, ну но что мы как... будем сейчас да? Нет, будем спорить? Все, все замолчали. Я хочу понять, чтобы потом принимать какие-то решения. Что если кусок дерева с этими растениями выпилить и перенести в другое место, то они сохранятся. А другие говорят, что проблематично. Мы можем потерять эти краснокнижные растения. Какого рожна именно сюда? Вот во всей Карелии больше ничего не нашлось. Чтобы этот карьер жить, естественно. Да нас вот никто она. не накормит, поймите. Мы здесь живем в основном пенсионеры. А что у нас, пенсия большая? Так, мы идем куда-нибудь или туда идем? Надо. А, а там, что? там у нас палатка и тепло. Я вам покажу еще краснокнижку. Ой, нет, все, нет, больше нет. не пойду никаких краснок. Там люди у меня ждут. Что туда опять? Пенсионеры ждут так, вас. Ну, что мы там О, рядышком? Что Старики, там? они хотят сказать а вам рядышком. Люди а вы уже не могли их сюда поставить? Ну, время серьезное. Сколько я не да. понимаю. И ждут сейчас вас. Они хотят показать вам, показывают. Потому... Ну а мы еще не поверим, мы вам поверили. Нет, я понимаю, они сами в болит. Все. Ну, они... вот, рядом такая история. Когда чисто беркантильные вопросы, они стоят над экологическими и человеческими. Ну, Все хочется богатых инвесторов. Которые налоги будут платить, а то, что люди будут страдать, ни у кого ни... дела нет. Понимаете? Вот наш, вот наш Василий Михайлович. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Вот дождались. Вот, здравствуйте, Василий, Который защищаем. Михайлович. Вот мы тут, да, вот стрички. Вот аккуратнее только, потому что очень скользко. Будьте аккуратнее. Ну, как дела? Нормально. Ты видишь, куда я ремень употребил? А, а то прихожу, а Ваня говорит, я, Вася, у меня все-все задрало, говорит. А ветер был, ой-ой-ой. У меня есть веревка, она же что, потом унесем, да и все. Если нас, как говорится, выселят отсюда. Не выселят. Да что-то мне сон снился, что Путин подписал указ, Чёрт что разрешает нам здесь жить наша. О, у нас. 84, 84 же тебе уже? Восемьдесят да, четыре, ты сказал, что восемьдесят Шутили. Не, восемьдесят восемьдесят. Тридцать шестого года. Ты, значит, младше меня. А сколько тебе? Восемьдесят. Ну что, тут Пойдем, дрова на, таскать не надо. За 5, не за там натасканы, там только попилить, да и все. А здесь выпилить лес. Это же такие Закрыть. пойдут. Чего? Закрыть ну, а, дрова? Нет, там ну, натасканы их распилить просто и все. А, распилить. Я в следующие выходные привезу, это и, и там напилим опять. Да, и... говорит, я уже тут не в ней нас березовых нас наломал, нас нас дежурил. Нас так. Ладно, Яр, пошли, все, хватит. Ну, давайте. Ну, давайте, счастливо. Когда придете? А я не знаю, может быть, в авторинг приедет. А, бензин-то там есть. А я и привезу еще. Мы это договоримся. Ага. Ну, давайте, отдыхайте. Hey. Так. Сейчас. Не... Я думал, что нас обманят. Не, брат. Расколем. Лечили у вырубили. Да. И вот лес так хороший, весь лес туда завалили, вот эту болотину. Представляете? Это же все надо быть. Ааа. Вот. наши их милые пенсионеры, которые... Посмотрите, Ниночка Ивановна, сколько у нас лет. И ходит сюда наша хорошая. Нина Петровна. И мы все здесь защищаем. Вот мы здесь живем. Это Наталья Леонидовна. Вот да, да, ну, так вот видите, как мы тут. В палатку заходите, кто хочет чаю. Кто чаю хочет, в палатку заходите. Чаю хотите? Чай хотите, в палатку заходите. А, Илья египет. Чай хотите? В палатку заходите чаем на палатку. Чай, хотите да. заходите Вперед. в палатку. Заходите в палатку. Вот в лес что да? там, в лабаре? Ее... В лабаре, да? Нанесли нанесли, а? нанесли нанесли на план куда вы нанесли вы ее не нанесли несли, когда дорогу проектировали мы все два боли ничего ее не нанесли. нанесли она уже нанесли. загибает ну... не а честнее будет она... Юрьевич, она ну стороны. признайтесь что вы сделали неправильно с той стороны она признайтесь что вы сделали Нет, неправильно сделали ну так. признайтесь как человек -то. практика, Какая практика? практика. Ну, вот, 20... внутри я же чувствую вы все равно внутри думаете что вы сделали неправильно а теперь не можете себя как-нибудь офицерское ждать Жена высечь mm -hmm. да все правильно мы да. сделаем вот. все правильно понимаете надо у дело же вы, вы вы ставите свои личные интересы выше общественных понимаете свои страны какие общественные какие общественные общественные это песок который нужен родине. У а вас, вас, больше... ваш... да, вы скажете, что в Карелии много песка. Это неправда. Это давайте. же песок родины. Я что и потом о контора. Это вот защита дамбу они не тронули. Потому что у нас здесь 6 болот. 6 болот. Если они эту дамбу у нас уберут, у нас эти все 6 болот привыкли в речку. А мы, знаете, какую воду уже пьем. Нам газопровод провели. газопровод провели. Берега не закрепили. Сейчас кругу просели, это земля просела, и все там, вот 5 километров, все в рычку И у нас река стала-стала зарастать. А если что-то, и эту даму уберешь, по 11 метров гуру выкопает, он во первых он во-первых... И, ничем уже не зацепляет, как он чернозёв он зацепляет. Как где он чернозёв он возьмёт на 11 метр, на, появились. на 8 гектаров. Где он возьмет сока земли? В жизни ему не засыпать, ему в эти болота не будут усыпать. И Если здесь, опять же, ничего не делать, лес все равно упадет. Давайте так. У леса есть определенный возраст спелости, когда он падает. Когда вот лес кончится, чего будем брать деньги-то? Вот все продадим. К сожалению, об этом мы не Как говорится, давайте все начнем торговать с сникерсами. то то должны производить? Мы к вам вернемся. попадаем. Так, в обратный путь, коллеги. Все теперь будут разбираться и фиксировать на бумаге. Они никак не понимают. Вот эту дамбу тронут, Это 6 болот там будет в реке. Мы что должны воду пить, да? Это мы воду эту пить. Нам уже газопровод сделал там. Да, газопровод накопал. Да. У меня там ну, будут вот забор у нас и не школь. Газопровод-то льбет воду пошли, сюда. Пошли, пошли, пошли. Ну, лес выберет, а песок-то куда? Ведь заберут. Да Кто песок выходит? на дорогу не хватит. Вот, Они вот 150 полгода. кубов уже место запихали. Прорез про пиловочник говорят. Да. На полгода песку. Где вон в тулгове песку хоть того больше? 150 кубов вот запихали сюда. Пиловочника. Дешевосные. Еще рот открывают. И спаси души наша, Господи, благослови все эти мероприятия. Ну начну, наверное, с вас тогда, Татьяна Петровна. Вот 24 мая 2011 года Министерством по природопользованию и экологии был проведен аукцион, по результатам которого зарегистрировано непосредственно непосредственно. Перед проведением аукциона общества с ограниченной ответственностью Сатурна строй приобрело право на получение лицензии на пользование участка Медвы южно -Совская. Мы не понимаем, почему власти игнорируют мнение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который в прямом эфире на пресс-конференции в декабре 2016 года прямо сказал, что добывать полезные ископаемые рядом с населенными пунктами недопустимо. Я все. Скажите, пожалуйста, а что вы готовы сделать для жителей, если вдруг ничего другого не, не придумаете? Значит, организация готова трудоустроить жителей, имеющих образование... На слез... два года. А? На два года. Ну... Товарищ Федотов сказал, ни одного рабочего места здесь не будет. Товарищи нет. мои, дорогие мои, вы вопрос задали, мы внимательно выслушали. Три раза повторять не надо, я попрошу. Для разработки карьера требуются бульдозеристы, экскаваторщики, и водители на э, перевоз машин, ну сторожа в крайнем случае на сутки, робить все, понимаете? Возраста, Поэтому, я, можно я скажу? Да. Скажем так, основные ошибки были допущены органами государственной власти Республики Карелии, Министерством природных ресурсов, потому что был выбран объект и предложен компании объект, который затрагивает интересы местных жителей видимо привыкли к тому что люди безгласны бесправно и можно делать можно принимать любые решения не э, вникая в их нужды и заботы. здесь так не получилось ни точку не восатьтель не вопросительно над многоточи нам надо с этим поработать и не надо друг друга вот как бы это сказать вот так вот речь Кошмарить. Не надо. Давайте посмотрим, что там с нашим этим решенником э, случилось. Прижился, не прижился. Я в этом плохо понимаю. Вы хорошо. У нас есть эксперты. Давайте посмотрим, потому что мы сейчас говорим, нет брита, нет стрижена. А мы не знаем, а где тут право. Товарищ Федотов сказал нам, когда был, и нас 5 километров они будут отсыпать дороги. Конечно, вам карьера, дорогой товарищ, не хватит. не хватит. Не хватит, Не хватит. И вот где они сейчас, я скажу, вот товарищ тоже говорит, осину они пихают. Они осину запихали ту, которую вырубили с Они то запихали. А потом запихали 150 кубов, деловой древесины утопили в этом болоте. И сейчас вот, вот это они перер... Глубина там, где они закопали. 14 метров болота. 14 метров. Там, вот когда была сполна контора, утонул трактор. Его не могли вытащить. А они сейчас говорят, что мы по этим бревешкам будем 15 тоннами возить. Где правда? И вы, товарищ, дорогой доктор, чего вы врете? Вот газета. Вы написали, вы написали, написали, что.. Вырубили это, распилили на пеньки и поставили вдоль дороги это осины. И тут же пишите, что мы, партизаны, эти пеньки уточили. Как вам не стыдно? Вы я, доктор. Я ничего не писал. Что я вам думаете? дам газету. Я... А я не писал. Я вам дам газету. Все, Там же моя подпись стоит. Я первый раз не, про это. Не сказал. спорьте, не спорьте. Я первый раз про это. И вы, дорогой писал. доктор, Олег, имея, высшее, не... образование, имея высшее образование, нам сказали, что эту лабарию давно нас с Красной Крыгой выкинуть. можно выкинуть и Львов. Это не и я. Сказал. И все. Это сказал товарищ крыши. А также Хорошо. Олег. Это ваши слова, дорогой. И также и вот... сказал, Я не не. Вот мы... я вот сейчас пополню товарища. Значит, что? Действительно, мы бьемся, бьемся. Но если бы не было подписей нашей администрации под этим разрешением, этого бы не было. Наша администрация две подписи подставила. Местная администрация и районная, и отсюда все пошло. И мы нашли там убитого с этого со Свердловской области. Люди приехали, нам благодарность сказали, что мы нашли отца. А вы, вы сегодня видели? Там сколько против газов? Там кости. Все, они хотят на костях поставить... Карьер! А поща! Поща! Поща! карьер поставить. Поща! Поща! Поща! Поща! Поща! Поща! Поща! Поща! Поща! Поща! Поща! Наталья Юрьевна уже сказала, что надо все документы сопровождать надо... я как бы, может быть, и в своего возраста, и так, и Вот я все пытался загадаться, почему хотел задать вопросы о, о, о, о дороге и куда пойдет этот стороны. Тольерн меня маленький. Корьер маленький. он там, в тех конечно, посмотрим. Если с 2011 года началась вот эта эфиропия, а мы еще не знаем, когда начнут дороги. И будет эта дорога. Поэтому, поверьте, вот честно вам, по тому опыту, эта дорога вполне младла и без столь. Вот на мой взгляд, я уже не Спасибо вам большое. На другую чашу быстро. Экологический год. Мы так думаем, что у нас столько леса, мы можем его рубить. Недаром вот, вот, вот, объявлен, что он президент. Вот экология. Две ящики данал, включался с нами, он сказал. -то. Это вырубка леса и сон. Две вещи, первое. Мы начали, вот, совет начался, который под рукой, то вот с этим поцеловать. Так вот, если, я понимаю, там можно рубить, тогда какая-то стратегическая цель. Люди да? Нету этой силы. Я понимаю, что Министерство природных ресурсов, вот это наша Карелия, да? наделала ошибок очень много. И признаваться она в этом, естественно, не собирается в своих ошибках. Хотя видит это. Краснокнижные они Спасают, типа переносят, да? Стоянки первобытных людей спасают, переносят. Скоро нас будут переносить. Мы, как знаешь, это самое. Пенсионеры как чемодан без ручки. И нести неудобно, и бросить нельзя. Государство социальное же, типа, да? Вот и прудкое как нас. Вот ведь. У нас лес этот заберут, мы как будем жить? На что мы будем жить? Это один вопрос. А второй вопрос, конечно, мы боремся. Здесь вырубят все. А, а наши дети, а наши внуки, а люди вообще дальше, как будут жить? Мы сами себя губим, мы глупые люди. Мы алчные, жадные люди, которым сейчас все это вырубить, съесть, пузо свои набить. Щеки вот такие, знаешь, где думают поуже, а где кушают пошире. Вот сейчас вот так, понимаешь? Посмотришь на них, у них тело из пинжаков прет, жир вываливается, сало из ушей течет. Блин, неприлично смотреть даже. Да, туда дальше. Дрова ложить. Ох ты, горячая. Не уйдем. Печка сложена. Она была в печке сложена. Печка была в сумке, которая у тебя стоит. А ну тогда сколько? Да, да, да. Печка тоже будет. Да. А маленькая такая. Вот и все. И тот желтый был еще, тоже в такой же сумочке. Gracias,